Добрый день! Сегодня будем изготавливать очень необычное, но просто незаменимое в хозяйстве приспособление. Из материалов нам понадобится шланг длиной 1 метр, тройники, краник, два обратных клапана и шприц. Все это добро можно без проблем приобрести в зоомагазине. Собираем систему китайцы пацаны вообще ребята, до них плюс-минус 2-3 миллиметра в размерах не проблема. Поэтому может случиться, что трубка попросту будет отказываться налазить на патрубки. В таком случае выход единственный. Немного расширить трубку, например с помощью ножниц. Конструкция следующего вида получилась в конечном результате. На сборку было потрачено минут 30 от силы 40. Что же за штукенция получилось то спросите вы. А это самый простейший вакуумный насос. Следующее, что нам потребуется, так это банка с закручивающейся крышкой. Такие банки нынче далеко не дефицит. В них активно консервируются различные овощи, грибы и другие продукты. Крышки банки сверлю отверстия и устанавливаю в него штуцер. В качестве крепежа эпоксидная смола. Хотя, я думаю, что вполне успешно можно было бы применить и простой суперклей. Для чего же может быть полезна данная самоделка? Во-первых... Можно с помощью этого приспособления на рыбалку забрать сухоёчек. Запросто. И запросто. И запросто. Огурчик. Кусочек хлебушка. Кусочек ручка. Кусочек мяска. Несколько огурчиков. Капуста. Начнусь на рыбалочку. Во-вторых, система позволяет создавать вакуум в чем-либо или, наоборот, накачивать воздух. -либо. Демонстрирую это на примере обыкновенной пластиковой бутылки. Мне же сей девайс необходим для глубокой пропитки различного рода деревянных изделий. Для примера, давайте пропитаем морилкой небольшую деревяшку. В первую очередь откачиваю воздух, создавая тем самым вакуум, а затем наоборот повышаю давление. Сразу скажу, что значительного давления сей приспособой, к сожалению, не получить. Тем не менее, пропитка древесины с вакуумированием в разы глубже, чем без нее. Вот и все. Напоследок хочу пригласить вас на свою страницу в инстаграме. Тому, кому со мной по пути предлагаю дружбу и общение. Ссылка будет в описании под видео. Пока.